Всем привет! Снова на рыбалке. Сейчас готовимся к выходу на воду, качаем лодки. Хочу вам показать, какая сейчас красота на воде. Туман, полный штиль. Надеюсь, сегодня все-таки мы найдем плотву либо краснопер. Ну, а на крайний случай будем ловить карася. Новое место, ну как новое. В том году я здесь хорошо отловился по плотве. Вон решили и в этом году сюда заехать. Посмотрим, что получится. Единственное, что сейчас течения нет. В тот раз течение было достаточно активное и, соответственно, рыба хорошо клевала. Из насадок у меня все стандартно, как и было. То есть это опарыш. Единственное, что добавил красного парыша был белый. Красный опарыш вымя оранжевая и червь. Но это на тот случай, если уже не найдем плотвую, все-таки придется ловить карася. Сегодня я еще сделал именно пшеничной каши. Ну, она такая более вязкая, не так сильно вымывается, тем более здесь планируется течение. Я думаю, чуть позже его включат. Ну и, соответственно, также с этой прикоротное достопримение. Все, будем все кормиться. Сегодня очень у нас холодно. Вот, туман сыра. Туман такой, что не видно на расстоянии 50 метров что происходит вышли в море и вот сейчас я вам покажу вот. Вот там он видно немножко камыши но это из-за того что солнышко вышло а так говоря э -э по приборам мы вообще ничего не видно вода холодная рыба не берет где только не были даже как я уже сказал четвертое место сейчас пойду еще на свое вчерашнее место Попробуем хотя бы карася поймать. Интересное место. Такое, как заливчик в камышах. Глубина небольшая, сантиметров 60-70. Он вот, Закормился. Но буду уже сидеть здесь. Ждать Солнышко вроде вышло, погода налаживается. Попробуем здесь половить хотя бы карася. Потому что выходить с рыбалки с нулем как-то совсем не хочется. Ребята, наконец-то ввел первую поклевку за сегодня. Уже хочется что-нибудь поймать. Парни, рыба есть? И камыш он там за поплавком Начинает шевелиться То есть значит она подошла на прикормку Я надеюсь скоро будет первая рыба Руки замерзли Я Никак не могу отогреться Грею ее в лодке Лодка чуть-чуть набрала тепла Я кладу чтобы отогреться А то вообще пальцы не разъебались Долго Долго пробуют мою наживку У меня там сейчас вообще супер бутерброд У меня там опарыш Червь и вымя, то есть три в одном. Сейчас попробуем что-нибудь убрать, может поменьше был кусочек, тогда он будет активнее брать. Только кинул сразу, на лету схватило, вот такая красноперочка. Приятно, хоть первая рыба на сегодня. Я сегодня так спешил на рыбалку, что забыл свой садок. Поэтому сегодня буду собирать рыбу в полиэтиленовый пакет. Да, такую, конечно, тараньку я разве что кота возьму. Ну ладно, каня какая рыбка. Сейчас попробуем насадить еще одного парыша. Для того, чтобы такую мелкую постараться отсечь. А если нет, тогда будем делать червя. Мне, если честно, такое добро не надо. Вот, первый карась. Но небольшой. По крайней мере, нет это мелюза, которую я только что вытащил. Но на засол. То есть вот такой я люблю солить. Делаю его как тарань. Вычищаю вот от требухи, снимаю чешую и все. Еще один такой же. Видно с одной стайки. Давайте, может, поэкспериментируем немного с наживкой. Попробуем добавить сюда червя. Может будет крупнее брать. Вот. Вот это уже радует. Вот такой бы размерчик с постоянно был. Было бы вообще шикарно. Смотрите, какая. Отличная она засыл. Рыбалка начинается. Вот это мне уже нравится. Ребята, смотрите, какого карася поймал. Не включил камеру, потому что даже поклевки не было. Вот такое ощущение, что поплавок просто вот встал, как он должен стоять, и все. Вот это он стоял. Представляете? Думаю, ну что-то как-то... Обычно красноперка активно действует, а тут поплавок стоит. Но не может такого быть. Оказывается, там уже карасик сидит вот такой. Ой, какая! Смотрите, какая классная! А? Ну, вообще зачетная. Красивая какая. А, их, наверное, глубину еще чуть-чуть сделаем меньше, чтобы она активно брала. Ах, ах, вот это да. Так, надо наживить нормальный червя для того, чтобы она брала полностью крючок. Надеюсь, вам было видно, какая сошла мамка такая хорошая. Наверное, самая большая из тех, которых я только что доставал. Ну, знаете, как говорится, самая большая рыба, та, которая сорвалась. Вот такой карасик. Да шо ж такое, не могу его взять. Наклевал, все. Хм, красноперка. В общем, я смотрю, там собрала моя прикормка нормальный рыбок. И карась, и красноперочка. В общем, все как положено. Рыбалка... Мне уже нравится, даже больше чем вчерашняя нравится рыбалка. Еще вчера не было красноперки, сегодня она есть. И это, блин, меня безумно радует. Вот так вот. Как только освежил червячка, сразу пошло дело. начнутся опять а закончики хвоста червячка будет брать будут сходы я это очень люблю что -то рыбак то приверили брать посмотри на них. то притопит то отпустит Мне надо конкретно О, взял пошел так разды веселее И так сидишь ждешь хотя конечно когда красиво играет по плавку он тоже приятно посмотреть я думаю, вы со мной согласны Вот так И еще одна Красноперая красавица Вот я хочу таких Вот если хотя бы пару килограмм Уже будет приятно Уже домой поеду не с пустыми руками И через недельку буду есть Вкусную рыбку С квасом Вот этот карасик, если честно, мне он не особо нужен, но у родственников коты, причем три кота, поэтому я для них специально возьму. Они карасика, кстати, любят. Вот этот уже гораздо симпатичнее. Не правда ли? Как он красиво играл с поповком. Но в итоге потом все сделал правильно. Приподнял и показал направление. Вот. И еще один. Но очень аккуратно. Подошел, попробовал. Это хорошо, что сегодня поставил поплавок. Полтора грамма все Легенький. Вчера поплывок был 3,5 грамма. Не каждая поклевка была видна. А сегодня видно даже когда он чуть-чуть приподнимает. Сейчас добавил одного опарыша вместо червячка. Посмотрим, хочу немножко отсечь карася. И наоборот, что брала больше красной перка ну, карась тоже берет. Хм. Ну ладно. Давай так. Раз у вас там уже куча и красной перки, и карася, берите уже. Кто захочет. Кто первый твой тапки. Даже камеру не выключал. Сразу поднял, сразу повел. Все. Вот это вообще классика была. Красивая. Все быстро, без лишних вопросов. Еще один хочет. О, даже сорвался в лодке. Еще один хочет стать обедом котов. Ну ладно, хочешь получишь. Ух ты! Вот это мамочка! Вот это влетела! Ребята, посмотрите, какая красотка! Ох. Вот это приятный экземплярчик! Сейчас будем кидать в то место. Я так понимаю, она стоит сбоку и не хочет выходить. Ну, вы посмотрите, красота какая. Ребятки, я понял, где стоит красноперка стоит в центре и слева красноперка стоит справа отлично у нас это устраивает вот еще одна там я так понимаю какой-то при ямочек там стоит вот туда и будем кидать карасик сюда что-то зашел ты же с другой стороны должен стоять а ты клюешь там где красноперка какой хитрый а? ну ладно иди сюда попал как раз в это место где стоит красноперка а тут стоит карась ну надо же сигнал скотина будем ее искать значит она с другой стороны пробуем кидать теперь слева вот так вот так долго аж жила. думаю сейчас еще раз закормлю немножко карася спугнуть и красноперка подойдет карасик клюнул после того, как я прикормил. Долго не клевала Всего червя слопал. Вот. Камера разоделась, поэтому пока поставил на зарядку. Но в принципе, ничего интересного не было за это время. Отлично. Наконец-то я тебя нашел. Кидал уже по всем краям. То справа, то слева. Но, оказывается, она подошла ближе. Потому что в камыше стоит только карась. Ну, такая хорошая, хорошая красноперочка, приятная, так сейчас обновлю опарышей, камыш гуляет, просто безумно видно или стая красноперки или карась нашла, вот она постепенно движется сюда, вообще жесть, после такого плохого утра, такой прекрасный день вот оно, О, как нежно взяла, главное что упала в лодке и ху, понеслась то вот какие она практически моментально поклевки иди сюда ну, таких еще штук 15 в день, в принципе вообще будет просто шедеврально, я бы сказал мне это очень уже нравится Хотя сначала с утра замерз, дико. Ох, какая мамочка, хорошая плотва. Просто стала над вымем. Какая красотка. Вообще красота. Поймал за жабру, за плавник. Сильно, уже такая шершавенькая. Скоро пойдет на нерест. Тюк, блин. Ушел. Рядом слотко упал ушел. он ничего. Это карась. Было победно, если бы это была плотва. Или красноперка. Ничего страшного. Как говорится, каждая рыба должна иметь шанс. Да? Ну вот. Вот и шанс. Ну, это уже получше карасика, нет этот непонятный. Этого хоть в руках приятно держать. Но взял только с подсадкой параша. На чистое вымя клюет крайне осторожно боится его брать а вот это красноперочка ну, взяла слету как заглотила жадина отдавай а ну, парыш все-таки рулит но не чистый. Чистые, конечно, они разбивают просто в хлам буквально за два раза. Ух ты, какая мамка влетела, ребята. Вы посмотрите на это. Ух. Видно, через сетки проходила. Вы посмотрите, какой краснопер. Вообще красота. Кому нравится ставим вот, лайк. Еще одна. Тоже красивая. Мерная красноперочка. Ну просто денек сегодня. Утро было поскудным, Ну а дальше эта рыбалка все исправила. О, опять сразу же поклевка И пошел. Ну, тут сразу понятно, что это была красная перка Сразу моментально нападение, удар и повела. Классика. Ну, красиво же гадство. Я бы за этим смотрел, часами бы. Главное, чтобы наклевал. Угу. Неплохой карасик тоже как только возьмет пару красноперок сразу туда лезет карась что ты туда лезешь у тебя свой угол водоема так сейчас добавим еще одну парышу чтобы вдвоем веселее было Потому что уже немножко так под обсосали он уже никакой попробуем опять на перку либо плату еще одна ну, как раз на засолку так как семечки потом ее посидеть покушать а ты посмотри какой дважды убежать не получится уже так, хочу доловить ту мамашку которая сошла да как я только сегодня не ловил у меня было из-за жабры у меня из-за плавника теперь за бороду вообще ну, просто мастер на все руки да, рыба то интересно клюет так, обещает. Вот ты где сидишь. Вот. Я-то думаю, куда ты делась? Карас тебя выгнал. А ты переместилась просто под кустик. Это хорошо. Теперь мы знаем, где ты сидишь. Сейчас туда будем кидать, надо ловить пока карась не подошел туда, Вот а то он же такой, он может. Не, ну ты посмотри на него. Я туда, он туда, я сюда, он сюда. Что ж ты гоняешь их, дай им половиться нормально. Придется выловить всего карася для того, чтобы потом можно было ловить краснопера и плотву. Поменял что поставил красненького. Посмотрим, как на него будет брать. Ну тут уже в принципе подобсосали. Вот. Ну, тут была вообще моментальная поклевка, но вы все видели, что сошло. Надо было чуть-чуть дать ей глубже захватить. Ну ничего, сейчас будем долавливать. Но осень такая приличная не мелкая была О, ребята дело пошло подошел видно крупный краснопер это уже вторая такая я развалил по телефону поэтому камеру не успел включить это точно такая же буквально две минуты назад попалась Краснопер зашел, разогнал карася мелкого. Сейчас немножко наживку освежим, так. Беленького добавим. Не новыми, а классная штука, кстати. Надел. Я тебя час-два работает. По мере объем приманки надает, дает. И можно по одному парочке цеплять и все. Вообще же красота. Я уже выменем кусочком этим пользуюсь второй год. И у меня еще, я не знаю, еще лет на пять его останется. Вот так. Успел он ее исключить. Чтобы было видно, когда я его доставал. Но такой. Нежданно негаданно взял. Видно, был карась, немножко подыграл. Он его отпустил. И тут сразу же. Краснопер атаковал его. я думаю, когда только чувствую красивые поклевки, надо такие делать, чтобы сразу отгонять его. Но единственное, что скушало всех моих опарышей. Цепляем беленькие. еще раз попробуем повторить. День был достаточно удачный, несмотря на то, что с утра было очень холодно и очень густой туман. То есть не клевало ничего. Но в итоге все хорошо, что хорошо заканчивается. Я нашел место, там где была и плотва, и красноперка, ну и соответственно вездесущий карась. Вот, посмотрите мой лов, я чуть позже его покажу. Вот такая вот красноперочка хорошая. Вот экземпляры. Сейчас покажу, где-то у меня была. Тоже тарань хорошая. Вот, наверное, она... да, вот таранушка неплохая. Все. Всем кому понравилось. Ставим палец вверх и подписываемся на канал Лаки Фишинг. До новых встреч.